такая вот штука. и так что нам понадобится? Нам понадобится вот этот один файл. Скачать можно будет по ссылке в описании. Мы его запускаем. Нажимаем запустить. Нас спрашивают уверены ли. Мы нажимаем да. И после этого мы перезагружаем компьютер. И после перезагрузки компьютера у нас уже не будет оверлей Xbox. По нажатию Windows G и не происходит. Также для полноценной уверенности я рекомендую зайти в Службы. И здесь отключить все связанное с Xbox, то бишь вот эти службы поставили, чтобы было как у меня disabled, или в русской версии отключено. Мы нажимаем два раза, и тип запуска выбираем отключено. Disabled. Окей. На этой также, и на этой также. Все. И мы перезагружаемся. И в принципе на этом все.